Привет, привет, как тебя зовут? Роман. Роман, как вас зовут? Я... Меня... меня Данил зовут. Я... Привет. Я... привет. Да. Вы сейчас знаете, вы сделаете эвакуацию выхода. Вот Посмотрите, смотри, как меня на Мы офицеры Российской Армии. Мы не воюем против Украины. Тем более, мы не воюем против первой жизни. Приходите Не переживайте, все нормально. Не переживайте. Все хорошо, Здравствуйте. Меня зовут Даниил. Я полковник Российской Армии. Все нормально. Мы сюда пришли по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы освободить народ Украины от фашистов, нацистов и тех бандитов, которые сядут в власть. Мы наоборот пришли для того, чтобы здесь было чисто и спокойно. Мы не трогаем Мингу, мы не трогаем мир, мы не трогаем, тем более детей и всех остальных. В той стране уже зачищено, там чисто, там наше. Вы можете спокойно сейчас туда выехать, и вы окажетесь в свободном движении. Понятно? Поэтому мы сейчас вас проводим, вы выйдете. Через пару дней, в ближайшее время, здесь мы организуем гуманитарную помощь. Глава Чеченской Республики, Радон санкт уже отправляет сюда машины. Совсем необходимым, в первую очередь, для детей лекарства, памперсы, теплая одежда, продукты питания. Организовано будет несколько пунктов, один из которых будет в городе. Понятно? То есть всем желающим подойти и получить все необходимое. Также, также ведем лекарства.